Mm-hmm. Сегодня мы снова играем в мод, но уже в роли администратора. В последнее время в моде развелось, ну, очень много РПшников, которые упускают очень много моментов во время отыгровки. Сегодня я буду играть на сервере GTA RP. Это проект от создателей Мухосранска. А это значит, то, что правила там не особо сильно отличаются. Возможно, где-то названия, возможно, где-то новые сроки или же новые правила. Но все равно, в общем, игрокам Мухосранска будет намного проще играть на GTA RP, нежели просто новому обывателю, который открыл для себя этот сервер. Меньше Правил придется заучивать. Ну а теперь погнали адменить. Приятного просмотра. Здравствуйте, Степа, еще раз, вы инструктаж проходили? В таком случае я вам предлагаю зайти за адми... профессию, поработать. Окей! Простите, пришли, пришли, пришли. А. Администрация. Так, и так. По... так. А, а что там по жалобам? А жалоб-то и нет. Аля, где город? Бондит. Бондит пошел. О, челики на машине. Поскольку в Гаррисмоде один единственный адекватный мод на машины это симфис, а он тут не стоит, я вполне себе допускаю то, что первый раз чел мог реально не вырулить. Примите во внимание цитату, которую можно будет запихнуть в будущем куда только захочется. Если что-то происходит один раз, это ошибка, если происходит второй раз то же самое, это система. Стоять! Ага, уехал Так, что не делать будет? Вышел, вышел, вышел Вы... Остановился, остановился, тайзер, тайзер гамнулся Вот, пиздарики ему И Не могу, ты... взял тачку, мне уже её сломали Вывод арестован за криминальную деятельность. Как красиво задержали его. Ну ничего, я сейчас э, админбейс. Он же там профессиональный гангстер. Ховрин Пабло. Там же, блядь, слепой даже вырулит. Ну это пиздец. Вы видели, что он учудил? Одну протаранил машину, вторую. Я понял, еще бы первый раз, но может быть не вырулил. Потом понял, что ну, это чел просто по приколу погонять решим на машине. Нон РП Драйв, эфир РП. Привет, у тебя Нон РП Драйв, эфир РП. Нон РП Драйв, эфир РП, у тебя за это выходит час. Какой, блядь, Нон РП Драйв? Ты машины таранишь и ездишь. Ну, по встречке случайно выехал. И второй раз ты тоже взял, протаранил машину. Случайно? А, ну да, случайно, конечно. Там даже он вырулит, ей-богу. все я не буду с тобой спорить. Я по встречке споить. гонял. Ну, гоняй дальше по встречке и получай еще больше за номер драйв, если ты сам в этом Будешь признался. Спорить. Ты админ. там не нахуй не всралась с тобой спорить, ты сейчас сам признался. Я тебя срок мнение. за номер драйв до 60 минут, и того у тебя 90. Ты что так разговариваешь? Как мне, блядь, еще с тобой разговаривать, пиздец. Совсем нормально, блядь. Честно, А, я думал это. как его называют? Зеркало Гизелла или как-то? Короче, весь, сейчас да, даже загуглим, интарэта, что такое да, зеркало <смех> Гизела. Вот что об этом говорится в источнике Википедия. Полупрозрачное зеркало. Зеркало Гизела, стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны, и как затемненное стекло с противоположной. Почему можно даже домой заказать, нихуя себе. Кстати, админом, вот, ребят, uh -huh. если кто-то из админов смотрит на GTA RP и Мухосранское посоветуйте создателям ну, сделать вот такой счетчик во время камчаса для администраторов mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. как и ментам mm -hmm. вот у ментов есть отображение времени над головой еще в течение которого человек может вернуться к себе домой вот а у админов нету, то есть мент может сказать, да, меня не ебет у него счетчик уже все, время вышло, и он не дома. А админ не сможет никак то проверить, потому что у него нет счетчика. Поскольку я администратор, я должен следить за всякими РП-ситуациями и, возможно, находить в них какие-либо нарушения. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите ситуацию, в которой я ничего не сделаю игрокам. Нет, там в скарбинке забрали и что дальше. Вот тоже попало. Почему ну, он все, золотой свет черный? Ну ладно. Здравствуйте, полицейский к машине, полицейский станьте лицом капота. с какой целью я с полицейским разговаривал? А, полицейских вы говорите, вы, а вы, с полицейским нет. А, я с полицейским разговаривал, мне нужно было с ним поговорить на шоу. Нет, вы подошли на улице к полицейскому, когда находились на улице, что вы мне тут втираете? Я, к понимаю, к... я Ой, понимаю, я все понимаю, я вышел из дома, ну. потому что я увидел то, что он подъехал. Потому что я его знаю, Конечно, я хотел том... с ним поговорить. Так, а я вот здесь вот работаю, вот здесь работаю. Вон, вон, вон. А, уже обман госслужащих. Лицом к капоту быстро встаньте. Я говорю, почему я там работаю? Я говорю, я там на рецепте не только вышел. А, интересно, сколько адекватных, ста Моя смена, да? моя смена только закончилась Вы сказали только, что, что, что вы вышли из дома, увидев госслужащих. Дом? Вы говорите, а что это вы по вашему недому там? Вот там это ваше недому. Это не по дом, это дом? автосалон. Я говорю, это, это блядь, помещение, понимаете как? Не хуй с ним рассосоливать. 800 секунд у него кста Так. Куда по... Ох, ты куда-то по... ты Ты дебил, ты гос. выращи, машину. Мне похуй! <свят> <свят> <свят> а где он? Серьезно, сзади где-то. <свят> машину. <свист> Блять, ты же <свист> <мне вещь. свист> Ведь найдется такой долбоеб в комментариях, который напишет, то что я ломаю РП процесс ребятам. Если для вас это РП процесс, то идите играйте на серваки с ковбойками. А на медиум РП не пытайтесь ссуваться, потому что в правилах этого сервака ясно прописано, что сервак базируется на медиум РП. Если игроки сознательно не соблюдают и нарушают кучу правил, то это вина вовсе не сервера, а игроков. Потому что долбоеб зашел и начал нарушать, ему администратор не говорил, иди делай что хочешь. Убил. Сейчас будешь наказан. Блядь, Ты моего друга убил! Ты охуйдай! Да кто меня дергает? Тот, кто тебя сейчас полностью, блядь, пожигает, надоедает. По Ой, господи, долба, п! У тебя нон-РП драйв и нон-РП. Нихуя себе чуть-чуть с голосом, подожди, я пострался! Не пугай так больше! Я уже сказал у тебя... Что мне еще раз? Драйв и нон-РП. Ага, да, я понял. Я просто устал, как детский заебался этим. целый день на этом лидере. Ну, смотрю, хотел повеселиться да. немножко. Два часа бана. Я повеселиться Нет. хотел. Да-да! Да. Джайла или бану. Бан? Если бану, то хорошо, окей, я не против. Пум-пум-пидом, пум-пум-пидом. -пум а куда нигер-то залез, бля? А шо, А как ты сюда попал вообще? Саша белый. Же. Совсем белый. Черно-белый. Как ты попал сюда? Банк нужна шлюха. Сперм банк. Мрин кайфовый бар. Еще бы был выход на задний двор, вообще бы ему цены бы не было. Помимо того, что вы мои ролики смотрите на нарушения, как-то проверяете, берите, берите идеи, я их накидываю вот таким образом бесплатно. И их по-любому кто-нибудь дооценит. Да как говорится, просто на каждое говно найдется свой говноед, вот. И я тоже свое говно немножечко так предлагаю в мысли. Люди ведь покупают сознательно ковбойки. Я, я, я разве не прав? И в чем я не прав? А что за нахуй? Ладно, тогда по бандитам потэпаемся. Антон Колумбайн. Ну давай к нему. И клубы. Да, признаюсь, необычно слушать предъявы по поводу нон-РП-драйва от человека, который сбил на самокате бабку. Но в правиле нон-РП-драйв черным по белому прописано то, что нельзя вот так вот ездить на машине по карте. В конце концов, для кого делали асфальт в Хамере? Ждем нашего сейчас, подойдет он. Еще одна небольшая остановка, ребята, сорян, но теперь проведите параллели сами. Два бандита проехали в полицейской машине во время комендантского часа к государственному учреждению в виде больниц. Ну, то есть, простыми словами, если в государственном учреждении или же поблизости происходит какая-то хуйня, то они сразу же сообщают властям. А тут как раз хуйня и происходит. Два каких-то чела на бандитах взяли полицейскую машину и разъезжают на ней во время Камчатса. Что это за бред? Даже <связь> не в в в верблюда долбаем <связь> я тебя сейчас заберу в админзону сука просто на первого попавшегося <связь> тыкнул но <связь> на рп драйв у тебя От кого А до сих пор я увидел нарушение, и все, не хватило этого. Степа, потом не улетайте, нужно поговорить. Все, претензий не имеешь, Колумбайн? А тип это из-за того, что я чуть-чуть сократил. Слушай, ну давай будем числе... Ты так по-любому сокращаешь на постоянке, просто я это заметил сегодня. В правилах четко описано, но на рэп-драйв. что значит правило? Тем более ты на полицейской машине ездишь, как ни в чем не бывало. Я могу, конечно, накинуть 30 минут еще за нон-рп, но тебе надо? Да ладно, делай, что хочешь. А кто угнал? Да, да, да. Ну и где он прячется? Ебать, он умный. Охуеть. <свист> <свист> Пиздец, у него очку монету сжалось по-любому. Все, они потеряли его. <свист> а вот. А ведь отсюда-то его реально не видно. Ну только вот если вот так вот, да если ты заранее знаешь, что он там стоит переоделся сразу так. Маскировка, блядь. Кстати, вот реальность ты не знаешь заранее, что он там. Изначально я подумал, что Чел, возможно, нормальный, просто отыгрывает роль полицейского, пока идет комендантский час. Людей ставит лицом к стене, обыскивает и отпускает, ну или не отпускает в случае нахождения нелегала. Но не все так просто, друзья мои, не все так просто. Особенно в дарк РП. Цель захвачена. Игрок справа показывает ему полицейский жетон, что как бы намекает полицейскому слева, мол, чувак, иди докапывай кого-нибудь другого, я госслужащий, я хожу тут сколько захочется. Если же полицейский начнет придумывать какие-либо отмазки для своей же выгоды в этой рпшке, то это нарушение правила side. Оно запрещает отыгрывать что-либо в свою сторону во время вот подобных ситуаций. Приведу самый обычный пример, вы хотите за полицейского кому-нибудь что-нибудь да подкинуть. И чтобы не нарушить это правило, вам нужно будет отыграть сначала только попытку это сделать через ми, а а потом сразу же кинуть ролл. Если вы выигрываете у игрока ролл, то также через ми или же через ду подтверждайте, если есть такие команды. На некоторых серверах ролл не обязателен, потому что есть команда try. Вы туда прописываете через try какую-либо попытку, и там с шансом 50 на 50 вам выпадает удачно или же неудачно. Конкретно в случае со значком, человек просто проигнорил это все вербально, без каких-либо отыгровок, но дальше больше. И это подделка обычно. Хорошо. Ну. А, блядь, то есть ты сейчас не можешь будешь снимать свою одежду прямо на улице, где очень много людей. А, да, сюда назеровать. Так это поделка. Я вот э, на распаде вот расп вот расп видел такие же зоны. Вот тоже себе прикупил на распродаже. Дома а валяй. Отыгрывай только свою сторону. Вы знаете то, что это тоже запрещено? Вот вас сейчас вы сейчас берете, продаете, как сказать, либо имеете. Вы не настоящий срудник, да? Я правильно вас понимаю? Так нравится резком на очень долгий срок. Он сайт. Скажи- скажите ваш номер жетона, номер жетона стоит. Тогда поведать. У меня жетона не имеется, я детектив с полиции. А вы, а вы знаете то, что если у вас нет жетона, то получается не сотрудник, потому что у всех он есть. У него детектив. Есть лицензия. Ну, у меня уде есть жетон. А у вас нету получается, наверное, я вас понимаю? Ну вот, потому что вы обычный офицер. И что, вы можете жетон поставить куда-то еще? В карманы? Если вы будете с тазером, то вы будете наказаны за нападение на сотрудников Б. И, если честно, вы не настоящий сотрудник, потому что у вас нет жетона, вы не представились, вы являетесь человеком, который просто купил документы в я, а я должен, я должен, я должен представляться. На вас наставлено оружие. Блять, чел стоит, просто на похуях наблюдает, блять! Мне это без разницы, если мне это без разницы блять. Да, это нейтрализатора нет. Пиздец, сука, арестуй того черного, ебаный в рот. А какая разница, нейтрализатор либо нет? Если равно мой тебе стрельнуть, а то он не может. Будет, быть, и ты... а нейтрализатор нейтрализирует. Правильно. А ч, мудмик, разный сам бы стене, сам снял раз, сам снят два. Вы, вы будете временно арестованы до да выяснения обстоятельств. А, а ну да. да, видно, тут такая так. защита, защита от этого, от э, понял. Ну ладно, давай мы все уже сыграем немного по-другому. Хули он отыгрывает только в свою сторону? А можно ли там с ней встать? Это так, для, как сказать, башни да, безопасности. Да. Подкинул травку. Ой! Сознаюсь, вы, наверное, настоящие сотрудники Биа, что то что-то у вас в карманах есть запрещен. Давайте досмотрим. На горе РП-шник. Рун Игроку Максим Фэклистов выпало РП удачу 39 и 100. Стоп. Я думаю, Офицеры, там человек с оружием. А <плот> давайте убьем его. А кто именно? Давайте убьем его, блядь. Останись на месте раз, останись на месте, а ты сам сестра. Молодой человек, останись, пожалуйста. Молодец, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, Меня принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, ты принципе, в принципе, в принципе, та та в ага. принципе, понял? да, в принципе, ж ты понял, принципе, болван принципе, привет, у тебя, получается. Пс, как тебя зовут? Ты говоришь? Ты что, меня оттепаешь? А ты что правила ты нарушаешь? Ты не <связь> Ой, бля. Таких людей, как ты набирают на наборных, хотя ты Каких? сможешь Мурчик скоро играешь. Каких? Прикольно. Хорошо, окей. сейчас, секунду, сейчас ну, секунду, uh, туда сне все бред. твои нарушения. О, хорошо, отлично. Ну да, что? О, т -т -т. Посмотри, у меня эта жалоба есть. Твой администратор он играет с изменением для, ну программой для изменения голоса. И он еще меня берёт и подкидывал меня пушганом во время рп-ситуации И начал меня тас ну, тас таскать, типа, ну меня подталкивать пушганом и... Ну типа, это, блядь, вот это, это ж можно экспроб, блядь Ну типа, ИС, только такое можно, наверное, перфону И что? И что? Но в правилах Итог. нет запрещения... И что? Ты а, ну докопаться хотел, Я тебе сейчас степнул, объяснять буду твои нарушения Че А ты чего ты меня пушган туда таскаешь? Чтобы ты не посадил человека просто так. Он не дома во время 15 часа, я объясню причину им. Так ты причину не то объяснил. Ну зачем мне это сказать пушкан? Ну так он не дома во время 15 часа. Как ты тогда причину корректно объясняй. Так я ему сказал, вы будете арестованы за причину не дома во время 15 часа. Нет, не так сказал. ты сказал не подчинение полиции. Ты что обманываешь сейчас сидишь? Ну да. Что ну, вы, ну да, ты признался в обмане сейчас 46? Ну да. А, ну, ну да, что? окей. А Че там у нас? Так? По Смотрите, Степа, обман это 9.2, игноринг, правило ага. у нас это называют. Так. так вот, я вот что заметил, вы вообще зачем лицом к стене детектива ставили? А ты тоже за этим наблюдал, Я, я вот этого не понял. Да. У я него, я там знаешь, что нашел? Я сейчас ему типа вопросиков позадаю интересных. Вот смотри, ты лицом к стене ставил а, как его детектива. На все его вполне себе краткие и нормальные, адекватные доводы, ты пытался отыграть свою сторону. Это 5.31. Он сайт. Он сайт это 532. Нет, 531. 5.31, не помню. 5.32 um, на NRPD. 5.31, он сайт. Вот. Так вот, админ вот такой, как я, вот которых набирает таких, как я, нашел у тебя уже два нарушения. Даже три. Реарь, я на РП. Ты еще не арестовал? А, я что? ж тебе а, не дал я арестовать, нет, я ж тебя взял физганом. У тебя он сайт, отыгрыш только в свою сторону. Это было на протяжении всей типа рпшки, которую ты якобы устроил. Потом у тебя был фритайзер, но это фриполис. Вот. И сейчас у тебя игноринг. Ты сначала мне сказал одну инфу, как только я тебе указал, макнул тебя туда, где ты, так скажем, насрал кучу, ты тут же признал обман. Итого у нас он сайт 60 минут. Он сайт это 60 минут у тебя будет. Потом фриполис. Это а, еще а 60 еще? минут. Это уже 2 часа. Ага. И еще у тебя игноринг. Сейчас я найду точно угу. по минутам сколько у тебя? Еще 30 минут. Итого у тебя 150 минут джайла. Смешно. А, а что смеяться-то? У тебя три нарушения но... буквально было, сразу найдено. И что? Ну, вообще, ну, да, технически четыре потому что ему детектив реально говорил то, что но ну, он детектив, и это было правда, и он пытался всеми силами вам это доказать. Вы при этом это заигнорили, нарушив тем самым РП. Игнор РП Просто что ли? забили на то, что он говорит, начали играть. Нет, просто нон-РП. Игнор РП упразднили, теперь это как нон-РП считается. А так еще и на НРП попал. По да, такой логике, ты, угол, по это? такой логике ты можешь быть обычным да. гангстером и говорить, что это ты типа такой логики все. У него не Но ты будучи гангстером покажи мне а, жетон, чтобы доказать. Показывал вам паспорт. Он показывал жетон, я видел. Он да, говорил да, то, что да, вы да, его да, купили. А, и а Он без отыгрыша его проверил. А, а по я должен проверять? Я говорю, но что, ты же РПШку делаешь, он, слушай, же витал, ты витал. же не отыгрывал. А, как, а с чего вы это взяли, то что он его купил? Слушай, ты же а ты же РПШку а отыгрывал. Ты сам а сказал, РП процесс. Ты должен был там пойми отыграть хотя бы ролл еще что не отыграл рпшник с алиэкспресса и мне еще что-то говоришь что да, таких вот админов как я набирает. набирают господи боже мой блять рпшники такие откуда вы рождаетесь покажите мне Тебе ничего не мешает в жизни купить фиб паспорт нет мне мешает в жизни купить и паспорт как минимум то что правда? я блять в россии живу мне тут нахуй не нужен но вы его не проверили. А кто докапывается, это я не могу понять. Я тебе перечисляю все твои нарушения. И все. Но я думал, у него будет время достаточно, чтобы РПС. переделать себе них. 150 минут Джейла. Всего доброго, РПшки. Это что, 50 минут я лучше Все, ты все сказал? А, так он уже на другой. Теперь я лучше ливну, это будет быстрее. Может ему сутки, он поменял ник намеренно на другой. Но он поменял Я ник Сыдана на Лодзи. А, ну, если он вот так любит пошутить, очень смешно. Ой, да а ладно, это свинота, которая просто, просто пыталась сначала анализ. поиграть в РП, не имея для этого мозгов. Ну, что тут поделаешь. Я вижу, ему ему просто. делает. Нет, здесь вообще на РП, Сама суть РП, это ты мне будешь еще про РП рассказывать, который нарушил правила во время РП процесса, якобы, да? Пиздец, давай ты при себе свой стендап, блядь, концерт достаешь и не будешь мне мешать. Выдаем вот сутки пожабана. Раньше вообще обязательно. Завтра пойду по В Чем проблема? Ну, улетишь на больше срок. Ты пару только человек убьешь, все не более. За что, блять? Ха-ха-ха! Да, в смысле, блядь, я же... А, да, блядь... Я не могу, нахуй, зашел!